Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы продолжаем проходить тотальный аккуратный баттл-симулятор. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает. А кто не кушает, зять что-нибудь, покушать вкусненькое. Да, мы начинаем. Так, давай... Что у нас тут? Пираты стоят, да? Потому что мы в прошлый раз закончили именно здесь. Ш что это? Стоп, что? Это как? Его просто зажало. Что это? Это бах какой-то, да? Это просто лежит. Ну ладно, это нормально. А тут просто пух, запахло. Так, давайте поставим ниндзя, например. Мы прошлый раз ставили ниндзя, они побеждали со временем. И главное ставить их отдельно. Вот типа... Вместе? Вместе это ни в коем случае ставить нельзя. Потому что их могут взять здесь всех, всех притянуть к одному этому пирату который с этим якорем дебильным еще в прошлой серии запомнил ну, капец так давай давай блин якорь надо якорь не ну наш оставить хотя бы да? О, блин это гранаты нет живи живи нет кто живой остался кто нет не понял нет давайте еще раз что за фигня что я так резко сдох надо знаете как надо короче пушку фигарить пушка это самая наша проблема да да иди нафиг отсюда я тут кстати один остался вообще. не подходите ко мне ух нифига себе. <три> пошел на Так, ну в принципе мы справляемся, да? Да почему ты не это было? Он не докидывает, реально, он такой слабенький. Давай, кидай, куда? Куда? Я могу убивать. Хотя не быстро ему так <три> подорвать мне. А, так и не другую сторону направляют. Ага, мимо промазал. Ох, ох, промазал. Блин. Да не, ну это бред. И, ну а как? Как я должен один победить всех? Почему все идут куда хотят вообще? Нафиг просто идут. Блин, мы это еще раз попробовать. Так. Просто мы неправильно делаем что-то. Мы, наверное, что-то неправильно делаем просто. Да как? Блин, шот! Это же невозможно. Офигеть, что происходит! Ты живой, нормально. Сразу поражение. Нет, первый вот тут не. Второй раз было идеально. но мы все опять, конечно же, все. Расырали, блин. Как всегда, в принципе. Ну, и нельзя одному посередине. Идеально. Я за ним буду играть. Я за нельзя! нет. Я Нильце. Все. ⁇ -мо ⁇ что происходит? еще вообще бред, полный. Беги, да беги, сейчас сдохнешь. Вс, хана ему, да? Не, пацаны, давайте, вы без меня, я... Я все, красавчики, справились. Похлопаем ему вот так, похлопаю. О, а это у нас кто? Мультитеры, что ли? Бочки? Ну, почему бы и нет. Так, давайте поставим у вас танк да Винчи не ну его просто расфигарить здесь и бессмысленно его делать давайте из ниндзя что-то поставим мы в прошлый раз из ниндзя поставили и затащили вот дракончика поставим нормально нельзя того а, нормально сейчас да, в смысле что он просто стрелял это такое-то? Да что вы своих убивайте на ну, тибила что ли? Не, ну Рой вы победили, да? все всех, да? Молодцы, победили. Давайте убейте этого дебила! Ты что наш погад тел? Э? Давай идем. Есть победа, все красавчики. Еще раз победили. Так, пират. Нифига себе. Ничего себе так блин да и как? Не нет, стой. Нормально. Красиво на превьюшку пойдет Так, ну, пока я не знаю, как назвать ее, но это будет с пиратом сто процентов. Так, давайте поставим что-то другое. Мушкетер, ну не, здесь. Ну, в принципе, можно и мушкетера поставить. Вот так, защищает пускай пираты. пирата. Нифига себе. А что, все потохли? Я за пирата. Э, я за пирата хотел поиграть. Ой, нет, пацаны защитить должны были. Да, блин. Как, всех убили? Не, ну, пират тут, ладно, тут пират уже капец танк да винчи ну я не знаю даже как он поединчик ну просто все подряд я не знаю а ну давай пират пират а что это было че белый все? что за фигня на дракончик поставил ну, дракончик будет и все я... я нет больше никаких Других вообще возможно. Только дракончики все. Hey. Да, блин, ну это наживо специально было. Да, блин, ну что, утоп... утопил. Да, пират, делай Давай. Сейчас будет, давай. Да ч ж происходит-то? Да убей таких теперь. Ты в пират смысле? Вообще пират уже не тачит, нифига. М -м -м, давайте вот так вот. Не, вот так вот, вот так вот, чтобы. Хотя тут, в принципе, можно было по-другому сделать. Как? Они просто взрываются. Да нифига себе. А ну все, тут хана, походу. Блин, ну что делать? Обезьяный король. Дракон тут точно уже ничего сделать не сможет. Самурай пускай что-то попробую все пирата завалили просто. А что происходит вообще? Не, ну в принципе тут обязательно роль хороший. Нифиг, нет, нет, нет, не да как, нет. А происходит вообще? Не, ну я живой, я живой, это самое главное. Я не, я не утонул тут. Главное, что я не утонул и я продолжаю биться победа видите чуть не утонул а это что такое это я против них должен О, вот это что-то новенькое кстати. типа ему поставить а на я понял да типа как мы раньше действовали ну типа они мы атакуем сейчас на себя получается как по предыдущем Ну, вы поняли так его поставить. Кто у нас тут? Ой, тут просто целые собрание всех, всех пиратов. А ну в принципе сожгли просто их. Все. Получается да, сожгли нафиг всех пиратов. Все, вот так. Они даже ничего сделать не смогут, потому что. О, теперь тут уже что-то ну другое. Капитан королева пера королева пиратов. Ничего себе. О, гарпунер. А что триста? Я думал, он стоит побольше. Э, э, в -э -э. э -э -э, э -э, э смысле, как уходили все? А что гарпунер? Ну, да, гарпунер ну, самый лучший вариант. Нормально, разбегарил всех, и улетел. Все, победа. В смысле? Да как победа? Это в смысле победа же? Нет, это это неправильно. Королева и Бомба емендатель. Да пускай. Они пускай. Они хотя бы чуть-чуть получат. -чуть стреляйте, <плод> давайте. <плод> Да что происходит, а? Что за бриктанс опять происходит? Да вы что издеваетесь? Как? Да нет, ну это не честно. Ну просто заваливать дебилы какие-то. Нет, пацаны, вы сами разберетесь. Я заваливаю самый жесткий. Так да как? Как меня-то завалили? Блин. Ну, блин, ну как это вообще возможно-то? Пушка, ну что пушка с ними сделает? Ну, капитан, блин, один только. Ничего, капитан, сделать <свы> Давай, капитан, давай тащи. А, ну, в принципе, не зас... труд. стреляет. Ее. Ех, ну, блин, я бы вот это на привьюшку поставил если честно. Офигеть, смотрите, что творит, капитан. Тут каждый момент можно на поставить. Не, давайте, капитан, мне капитан больше понравился. Реально. Стрелок шмушкетр. А, шмушки тоном, да? Давай, сейчас будет. Давай, резня, резня. А, капит... Нет! смысле, капитан? Улыбнитесь. Да, блин, сдох. Он сам себя убивает. Ну что за фигня? Хорошо, капитан тут немножко.. Сдох. Не повезло. Давай, откидывай, просто откидывай. Да не как дебилы стоят тупые все. Помощники какие-то нападают. Сбий. Ох, нифига себе. И чего вы кидаете какую-то. Да ладно, сейчас будет... не просто, были такие маленькие, что них не попадают. Нифига себе. Блин, вот это круто. Ну, почему <связать> ты вздыхаешь? Ну, в смысле. Ну, реально, победят какие-то вот эти дебилы. Потому что они маленькие, и их невозможно. Нормально. А, не, победа все-таки, да? Ну смотрите, идеальный кадр просто. О, а это кто? А, опять эти фермеры дебильные, да? Ну ладно, капитан сейчас всех затащит. Я уверен. Пушка нет. Бомба метатель. А кстати, это в принципе прикольно. Ой, да нет, сейчас сдохнет, а? Блин. Да как это здо? такие такие слабенькие все? Все, здор. Ну, в принципе. Тут надо, короче... А если вот так вот... Нифига себе. А да ч ⁇ все тут Сразу. А чё все? А, так они у них одноразовые получается? Блин, у них одноразовый получается. Оружие, да, одноразовые. Блин. Пушку вот поставить. И как тут пушка что поможет? Чё? Так, пушка, давай. Давай, нормально, сейчас всех затачим все. Давай пушка, у нас пушка, у них ничего нет, есть, мы победили. Так, уго, а ч так много? Фу, я могу две королевы, нет, ладно. ну капитан, капитана королева, почему бы и нет? Идеально. давайте резня, резня, капитан, давай. Да, блин, ну я ненавижу когда... А капитаны уже завалили. Что -то слабенький капитан у нас. Ну, хотя да... Так... Вс ⁇ победили. И что ты лысый сделаешь мне? Хотя может, в принципе... Что... А, все сдох Стреляй. А, все Это у меня уже убили. Еще какой-то лысый я убил бы. Было бы жестко. Так, давайте. А вот так пускай. Да, да, да, -да это наживка была. Просто а, серьез? капитан. А что происходит -то? Все, победа, победа. Ну и что вы мне сделаете? Все, победа есть. нормальный разошелся так. Так, катапульта. И чё? Если у меня есть королевы... Сколько? Блин, ну ладно. Чуть-чуть не хватило. Сейчас бы было три королевы, ну это бы вообще прикольно было бы. Э! А вот это не очень прикольно. Пошёл нафиг. Развалилась его катапульта. Да короля, убейте его. Не, я даже не буду им помогать. Да в сапли убей ты его. А? Все, король с Да все минус король. Да нормально сейчас. Не, вот так вот, вам. Минус король, короче, сразу. Ее. Все, все победил. Кто остался где? А, это пульта типильная. нафиг и все просто дотронулся я даже его не убил он мой чуть даже просто дотронулся хватает просто дотронуться и все не надо вообще больше ничего просто дотронуться надо и все давай пацаны что тут будет что он мне сделает давай стреляй все мне вопрос Давай, пошли, капитан. А капитану убили. А, змеи тут еще у вас. Уче, дебилы, что ли, совсем? Змеи каких-то да, Блин, они бесмертные еще. А их нельзя убить-то. В чем прикол? А их нельзя, они маленькие такие. Вообще сейчас ваши змеи убили вас. Блин, а я не могу ничего с ними сделать. Они маленькие, и все, я не могу достать. А я, блин, великан по три метра почти. Что ему сделать, блин, с ними? Я не могу ничего с ними сделать. Давай, стреляй, все. Хорошо, что у меня бомбы есть. Если не было бомб, я бы все. Я проиграл бы сразу. Королеву, давайте королеву. У меня, в принципе, какая рань. И капитана улыбается. Ч ⁇ все, сдох? С капитан с капитаном? Выстрел два раза, все, сдох. Надо Зевса убить, не надо идти отсюда. Нифига себе, ты что делаешь, зевс Нет, тут надо вообще... Тут все сложно очень. Тут пушкой надо. И стрелка. <Слышко> да, я знаю, это было наживо опять. <Слышко> Такое, честно. <Слышко> Блин, всех поубивали, так как? Нет, это не честно так. Блин, а... Зевса! Зевса убил, серьезно? Я Зевса убил, идите нафиг, блин! Хорошо, надо очень далеко ставить, очень. Пушку. Иначе Зевса реально разошелся что-то. Зевса совсем уже долбанулся. Блин, сейчас своих забыл, реально. Ч происходит? Ч их просто откидывает и все гарпунер давай. Делай что-то. Ч ⁇ я просто так его поставил, он же улетает просто. Нет! Нет, блин. Вообще капец какой-то. Пушка вообще никак ничего не делает. читающая вообще фигня какая-то? Норм... О, нормально. Нормально, Нет, кидай. Блин, догнал эта фигня, то Ааа, а, в смысле. Зевс один на один оставил. Нет, там еще и... Да, все, это, без... это вообще невозможно. И мало того, что тут еще... <Стит> Кроме Зесы есть еще эти дебилы. Это вообще нереально. Блин. Блин, да зачем кидаю? Но я просто трачу под бомбы. Да как меня как я сдох? Да как? Да в смысле? Зес, ты чё, совсем долбанулся? На! Чай блин, это невозможно. Да всем вообще плевать на все. Это как надо вообще? Гарпунер? За гарпунером тоже плевать. Ну им плевать на гарпунера. И чего, зачем ты притянул Ну и все, и сдох откинулся этот гарпунер он у нас тут своих, блин. А где за где чужие где свои? А, да? Серьезно? Можно было и гарпунером? Победа, еее! Yeah! Я даже не мог представить себе, что гарпунер может взять и всех завалить. Вообще, мне даже мысли такой не было. Серьезно. Блин, может, гарпунь реально поставить? Он реально тащит, блин. Реально, он же будет притягивать просто. Нет, здесь не очень, конечно. Идеально, чтобы притягивать. Все, стоп. А -а -а, давай, гарпунер. Блин, откинулся, дебил Давай, давай. Давай, взлетай, взлетай. Победа есть. О, нормально. Я думаю, он сейчас богни. У него ХП вообще на, на минимуме было. Я думаю, реально сейчас сдохнет. гарпунер тут бесполезный, конечно. Ну, можно бомбу, ну, потому что это тот смысл. А что делать? У меня больше нет денег. Блин, им плевать вообще, по на бомбу, на все плевать. Они бессмертные, реально. А, ну, тем более. Нет! Не надо на меня смотреть так. есть просто подорвал всех так а, самурая 5 так давайте еще вот это и все заканчивать будем реально разошелся что то В прошлой серии все наоборот было сейчас, сейчас жестко было я даже не мог ничего сделать посмотрите как сейчас разошелся вообще капец Нифига фига себе, что происходит вообще? Ёма, что происходит? Ёма, и что происходит-то? Что я утонул? Э, это нечестно вообще-то. блин, не надо мне. В смысле, пошел нафиг отсюда, обезумел? Е, все, прям по яйцам, все. Надеюсь вам видео понравилось, хотите продолжение 16 серии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.